Доброго дня, с тобой Андрей Никифоров, и это Диетог холодильники. А диетолог это я. Сегодня мы говорим про очень важный вопрос, как похудеть быстро. Почему знаешь, вопрос, как похудеть быстро, это один из самых частых запросов, которые есть в интернете. Возможно, и ты... А в интернете такой запрос спрашивал. Кстати, можешь написать в комментариях ниже, да, а что ты в интернете ищешь? Да, вот как вот похудеть, что там, похудеть в руках, в ногах, в животе, как похудеть быстро. Это реально часто люди интересуются. Все хотят похудеть быстро. Я большой противник того, чтобы худеть быстро. Сегодня в видео расскажу пару фишек, как это сделать, если есть на то воля. Да, то есть, вот иногда бывают такие ситуации, когда это необходимо. Ну, например, есть операция. И анестезиолог говорит, мы вас на 100 не возьмем, потому что у вас большой вес, если вы к 18 мая не похудеете, да, значит операцию принесем на определенный срок. И вот тогда нужно стерять вес быстро. Но в большинстве случаев у нас какие-то другие соображения, да, вот, ну просто хочется похудеть быстро. Но давай подумаем, а надо ли это? Потому что если мы худеем быстро, то скорее всего повиснет кожа. Так, так. Если мы худеем быстро, то скорее всего будут у нас осложнения в плане, Кардиосистемы. Ведь снижение веса ⁇ это большая нагрузка. Да на все внутренние органы, а не только на кардиосистему. И как ты в вебинаре я рассказывал, да, то, что у нас жир, вот сосуды, да вот есть жировая ткань, и там и сосудики. И когда жир уходит, вот эти сосудики исчезают потихоньку. И в этот период у нас очень большая нагрузка. И вот Роман Трахтенберг, да, этот э, мужчина, который рассказывал анекдоты, комик, шоумен, ведь он погиб очень быстро снижая вес. И причиной его смерти это была сердечная недостаточность похудел он буквально там за пару месяцев на 30 килограмм и это важно учитывать следующий момент быстро снижаешь вес быстро набираешь да почему-то происходит потому что снижение веса как правило происходит на таком дефицитарном рационе как и по количеству калорий так и по качеству продуктов то есть там нет всего баланса питания поэтому соответственно организм захочет да, и вот он срыв поэтому здесь я вот ну, прошу вас дважды подумать а нужно ли снижать вес быстро вот иногда у нас девчонки в кубе говорят, да там, я снизила всего 4 килограмма, там, а я что я делаю не так? Девчонки, 4 килограмма это нормальная скорость снижения веса, нормальная. Я бы даже еще просил меньше, там 2-3 килограмма, вот что было бы хорошо, чтобы тело адаптировалось, чтобы кожа успела подтягиваться. Ну, это все опять же, да, такие вот мои, да, такие, ну, если хотите, э, такие профессиональные э, забота о вашем здоровье, чтобы вы дров не наломали. Потому что, как правило, когда снижают вес быстро, да, выбирают э, гипокалорийные диеты, да, плюс-минус в 1000-1200 в калорий, делают акцент на овощи, на мясо, в конечном итоге нет, да, соответственно, углеводов в рационе, ходишь такой весь уставший, раздраженный, такое иногда могут быть состояния, там, гипогликемии, когда головные боли, утомляемость высокая. И все это, конечно, ничему хорошему, конечно, не приводит, потому что мы попадаем в психологическую ловушку. Расскажу пример. То есть человек решил быстро проходить к отпуску. Да? То есть вот он себе там, купил билеты, соответственно, во все включено. И вот у него там за месяц или за 30 дней, там, за 25 дней, за 20 дней до, соответственно, отъезда, билеты на руках, вот он загранпаспорт, он решил похудеть. И психологически у него мотивация запредельная. Он готов есть там, да, только луковый супчик, там какой-нибудь или только овощи, там, петрушку, там только куриные грудки. И да, у него есть снижение веса. Пусть там 6 да, килограмм, пусть 8. Если у него изначально тело отечное было, и он убрал углеводы, например, из рациона, то может быть и минус 10 килограмм, за счет того, что жидкость ушла. Окей, теперь он едет. Он сделал 10 килограмм. Скорее всего, его мотивация уже такая, что я достиг цели, да, я похудел к своей там цели, к отпуску, и вот он едет во все включено. А там это дело, это дело. И вот, соответственно, он переедает, переедает, переедает, переедает. И в конечном итоге прибавляет 5 килограмм, 6 килограмм, 8 килограмм. И бог с ними с килограммами, что с психологией, что с мотивацией, человек понимает, что вот еще одна попытка похудеть, и вот он снова не справился. И вот у него было там, да. 30 килограмм лишнего веса, а теперь их стало 35. Потому что, как правило, мы если повторно набираем, да, у нас есть срыв, то мы набираем вы там какие-то количество в раз больше. То есть килограммы приводят с собой такую, да, надбавку. Такую добавки, да, еще. И, соответственно, надо ли это? Напиши, пожалуйста, был ли у тебя опыт снижения веса быстро? Был ли после этого срыв, и сколько ты набрала? Вот я понимаю, что, да, когда молод, когда там хочется вот все динамично то, наверное, каждый этот опыт имел, да, там, худение на диетах, там, гречка, кефир и так далее, несбалансированные монодиеты, да, они дают этот результат, да, за месяц, там, за две недели, можно увидеть. Но я не знаю ни одной истории, сейчас вот подумал, ни одной истории, да, чтобы человек снизил вес на таких диетах, а потом стал их сохранять, там, на три года, на пять лет, на шесть лет. Потому что, повторюсь, в двух местах мы себя подставляем. И в плане мотивации, и в плане физиологии. Потому что кажется, что я сделал много килограмм, у меня есть иллюзия, что я могу сделать так снова. да, И когда я уже к этой там, дате ситуации там, переедаю, все, уже не остановиться. А второе, это физиологический срыв. Потому что на таких диетах, монодиетах, гипокалорийных диетах, мне просто не хватает тела, не хватает макронутриентов. Не хватает белков, не хватает жиров, не хватает витаминов, углеводов и так далее. Поэтому я вас призываю все-таки через баланс питания, через полноценный рацион и через формирование привычек, чтобы не просто снижать вес, но и в дальнейшем сохранять достигнутый результат. Если тебе эти идеи нравятся, проголосуй лайком, сделай репост своим друзьям, покажи, может кто-то собирается худеть, да, себе сохрани эту, это видео, подпишись, ну и соответственно да, о том, что мы говорили в комментариях, напиши про свой опыт на быстрых да, диетах, на этих вот гипокалорийных диетах, о своем быстром снижении веса. Ну а с тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог. Ну и прошу все-таки заботиться о своем снижении веса, заботиться о своем здоровье и делать это правильно. На этом все. Пока. До встречи.